Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Десятилетие Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета. Студенты КФУ сдают нормативы ГТО. Состоялось 20-е заседание Государственного совета Республики Татарстан 6-го созыва, в котором принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. В Казанском университете состоялось заседание ученого совета. Мероприятие открыло торжественное подписание документов и церемония награждения работников университета государственными и ведомственными наградами России и Татарстана. Подробнее в нашем следующем выпуске. 18 марта Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета отметил свое десятилетие. О создании и о том, какие кадры готовит институт, расскажем в нашем сюжете. Чтобы восполнить нехватку квалифицированных работников в сфере информационных технологий, в 2011 году на базе Казанского университета появилось новое структурное подразделение под названием «Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем». Здесь готовят высококвалифицированных сотрудников, с профессионально подготавливая для предприятий в сфере информационных технологий. Наверное, за нас больше всего скажут наши выпускники и студенты, которые работают сейчас, они работают практически во всех компаниях региона. Кто-то уехал и э, в Москве работать, кто-то за рубежом, но большая часть все равно осталась здесь, в Казани, э, и они работают, и значит, их подготовка как раз-таки с университетской скамьи начинается с того, что их проектную деятельность, они лучше понимают индустрию, сразу же, да, им преподают их будущие, возможно, работодатели или будущие коллеги. Начиная со второго курса, студенты проходят проектную работу и практику под руководством ведущих специалистов IT-компаний. Работают над исследованиями и разработками в лабораториях, созданных IT-бизнесом и Институтом информационных технологий и интеллектуальных систем. Такой подход к обучению делает студентов востребованным на рынке труда. Если говорить про какой-то хороший показатель, у нас стопроцентная практика студентов, то есть у нас на на самом деле, к выпуску большая часть студентов уже работает или имеют опыт работы по специальности. Вот, то есть они уже где-то поработали. Вот, ну и, в принципе, как бы, очень редко бывает, что студент по окончанию ИТИСа нигде не трудоустроен и не может найти работу. На работу находят все. Самое интересное, это независимо от своих оценок. Да, Кто-то себя находит в другой области. То есть не обязательно это программирование, это может быть тестирование, это может быть аналитика и многое другое.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 даже на стадии вот фундаментальных исследований. То есть мы с совместно начинаем работать и говорим, хорошо, вы нам отбираете пробы, мы за, эти, за исследования этих проб с вас денег брать не будем, мы сделаем это за счет государственных денег, но мы получим вот результат, который мы с вами вместе будем дальше применять,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 Университи по данному направлению. Диана Жиленкова, Илья Андреев, Виолетта Басова, Универ -Ньюс. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО готов к труду и обороне продолжают сдавать студенты Казанского университета. Одним из испытаний стал бег на 30 метров. Смотрим. Процедура сдачи ГТО началась с разминки. В стенах спортивного зала Уникса собрались студенты второго курса разных институтов Казанского университета. Напомним, сдать нормы ГТО может любой желающий студент, относящийся к основной медицинской группе. Вообще виды, которые они сдают, они одинаковые и для девушек и парней. Это четыре одинаковых вида. Бег на короткую дистанцию, в данном случае 30 метров, мы сегодня принимали. Бег на длинную дистанцию у девушек 2000 метров, у ребят 3000 метров. Еще также к обязательным видам относятся силовые. И обязательно еще вид – это тест на гибкость, наклон вперед. По словам Евгении Фоминой, в этом году поток студентов, желающих сдать ГТО, очень большой. Многие берут серебро и золото. Так, например, чтобы взять золото на дистанции в 30 метров, юношам необходимо ее пробежать за 4,3 секунды, а девушкам за 5,1. Ну, я сторонница здорового образа жизни. У меня пока по всем видам идет золото. Я буду бороться до конца, чтобы получить золотой значок. Во всех институтах поощряется по-разному, зависит от доканата. Но я знаю, что у ребят, кто учится на бюджете и кто успешно сдает сессии, получает стипендию. У них неплохие надбавки к стипендии. В ближайшем времени ребят ожидает плавание, а также челночный бег и залные виды упражнений, такие как пресс, прыжок с места и подтягивание. Диана жиленкова Виолетта Басова, Универньюз.